Сасинчик в блинчик? Я походу беременна. А за за за за за за за орел, блядь? Оп! Чуваки! А? Чуваки! там? А? Внимание, поток данных нестабилен, объект, поехавший абсолютно, восстановление синхронизации. Я что, сейчас Ленинграден, что идиот! Я яблочко просил! Я тебе покушать принес! Ну не стукай! Дерьмо собачья, блядь! Уничтожить американцев! Без вопросов. Стоять! Вс, пиздец! Надо нам поспать, лежать, Тише, <связать> Кая! А ч <че> там? <связать> Мы сидим здесь с тобой, как три фуфила. Фуфлыжный, сидим. Внимание! Ошибка доступа к фрагменту памяти, ваши предки не были поехавшими, идиотизм не передается по наследству, Сибался из за Ламерсан и Зазаза-Зазаза. Охуенно. Ты, ты... чего, блядь, охуел? Ты, ты чего, блядь, охуел? <служ Baseball> uh <-huh. служ> а? Здравствуйте. тебя, С кем ты, чувак, Ты живешь последний час. <с tumor> ты <таспал> в я тебя, блядь, сейчас убью нахуй, блядь! Давай, я его расслаблюсь! Вот я истребитель, сука! <свеческая> ты мужик здоровый, по а -а -а -а. в фильме 20 раз отжимался каждый день, потом на первое солнышко раз... И попосрался! Я только хочу на дорогу! Ты, мальчик, мальчик! А -а -а. Мне, мать-то, говорил, что... Вот, ебать, понимаешь? Потому что уже полгода я не отнимаю. Ты же знаешь. И вот, блядь, новый сидит здесь второй. А мой друг денег. Цура с одной из Ему Тальчик. раз двадцать, тихо. Перед сном не зварник, блядь, стайфидер. Потом а чепаки раздели меня в суде, Ну и заставили с пусть в суде. Ты понимаешь, что ты поехавший уже? Вс.